дорогие братья и сестры мы приехали здесь на пасеку Субханала, вот так вот в пустынях стоят улья братья здесь занимаются пчелами медом мед здесь вон она вон она сколько пчел летает ля, ля, ля, ля. смотри смотри ой ой ой ой Здесь мед можно купить за 200 реалов килограмм. 200 реалов это 60 долларов. За 60 долларов килограмм. Конечно, по курсу сейчас российскому это, конечно, дороговато. Но, в принципе, вот так вот здесь братья живут, работают. Прям здесь охранник. Вот пчелы бегают, и ищут. Пчели. Э, как, как он называется? Зугур. Зугур, мед, зугур, цветочный. Ну здесь вообще я не вижу ничего. Вот чтобы здесь что-то расцветало. Как пчелы бедные здесь находят. <реклама>